Всем добрый день! Всем, кто говорит по-русски, не пугайтесь моим внешним видом. Я нахожусь в клинике по пересадке волос, я шел к этому три года, вот, честно говоря, боялся. Вот, но потом все-таки решился, и вот сейчас я нахожусь здесь, все уже позади. Хотел бы вам коротко рассказать, как это все происходит. Все достаточно просто и очень интересно. Вас встречают в аэропорту, привозят в клинику, с вами здесь обсудят, все поговорят. Вот. В Стамбуле есть очень много клиник, но советую вам именно эту клинику, потому что на данный момент считается одна из лучших э, в Турции. И вообще, я вам скажу, турки э, в этом деле очень сильно продвинулись, э, потому что, вот для примера вам скажу, что очень много иностранцев приезжают сюда, и здесь находятся люди и из Европы, из Соединенных Штатов, э, потому что цены гораздо-гораздо ну, дешевле, э, ну раза в три, чтобы вы имели представление. Что происходит дальше? Дальше просто-напросто вам с вами общаются, смотрят, вашу сколько, какое количество волос у вас есть, выделяют донорскую зону, отвозят вас в клинику и в этот же, в этот же день вам производят операцию. Ничего страшного нет, ничего не больно, все довольно-таки замечательно, отношения прекрасные. В процессе операции вы можете вставать, там, можете перекусить. Вот, врачи относятся к вам очень хорошо, постоянно с вами будет находиться человек, который говорит на вашем языке, ну, в данный момент на русском языке. Вот, ну, дабы не получилось какого-то конфуза, то есть постоянно с вами будет человек, который будет переводить, постоянно находятся врачи, вы под постоянным контролем. Вот, операция длится от 5 до 7 часов, ну, в зависимости какое количество волос вам надо пересадить. Вам естественно это все объяснят и скажут вот то есть в принципе я очень доволен и немножко даже жалею о том что не сделал это раньше надо было конечно раньше все это сделать но видите каждый человек приходит к этому дню по-своему вот далее вас привозят в прекрасный отель отель находится на берегу моря вот называется крон плаза вот в этом отеле вы будете находиться несколько дней. И также в этом отеле находится постоянно врач, который, к которому вы можете постоянно обратиться. То есть вы постоянно находитесь под контролем. Вот. ну Сами видите, видите, все довольно-таки симпатично, ничего бояться не надо. А, ну Может быть так, что в зависимости у кого как чуть-чуть припухнуть лицо, но ничего страшного в этом нет. Вот. Еще раз хочу порекомендовать вам. Эту клинику можете приезжать спокойно, ничего не бояться, отношения прекрасные. Вот, когда волос отрастет, ну, на лет 10 будете моложе и чувствовать себя прекрасно. Так что, пожалуйста, приезжайте в Стамбул, никаких проблем не будет, вы будете очень довольны. Еще раз всем спасибо.